Короче, ребят, это ответ Евгению Паскалю. Сейчас мы будем снимать мотива 50, подтягиваем с уголком. Дубль третий, одним дублем, как и простил Евгений. Сорян, если произнес фамилию и имя неправильно. Женя, извини. Сейчас мы будем снимать это все одним дублем. Я думаю поставить камеру где-то вот сюда. снять на турник. И все, осталось. Осталось только не всегда туда записи и секундомер. А видно хотя бы? Хочу, я буду краснуться на куда-нибудь Я буду сейчас просто это бориться подтягиваться. Я буду записывать на всякий случай. Секундомер, включу и положу куда-нибудь, и не буду его трогать, и вы это будете видеть. Все будет по-честному. Секундомер. Вот видишь, Жень, я я еще могу. Поначалу Гого за. Еще знаешь в чем? Знаете, в чем у вас еще прикол, ребят? Сегодня один день, мы уже сняли. Шесть, наверное, видосов осталось, кто только смонтировать. Короче, ждите, будут видосы. Один уже, кстати, на канал сейчас заливается. Я не знаю, сколько там. Нагружено уже процентов, наверное, 45. Ждите, сегодня будет новый видос. Если что, это воскресенье. Значит, ребят, чтобы было все честно, то... Ну, Евгений, не думай, что я так смогу? Ладно, смотрите, чтобы было все честно, я сейчас включу секундомер, положу его вот сюда, и будет все одним кадром. Ром будет стоять вон там, и никуда не уходить, просто держать камеру. Понял, Ром? Да. Никуда не уходишь, просто держишь камеру. Угу. И все. Вы увидите, что его я не буду трогать. Я, конечно, все это ускорю, но вы увидите, что секундомер будет лежать только тут, и я все сделаю, все как надо. Я вроде готов, только я еще умотался немножко. У нас еще была тренировка спины. Если что, я плохо сделал, я не виноват. У нас была тренировка спины сегодня. Вот буквально минут сорок назад. Раз, два, три. 4.13, ребят. 4.13. Точнее, около 4.15. Мы побили свой же тот же ребенок, который был 4.45. Около 4 минут мы смудили. Я случайно нажал на таймбр в общем. Да. Хорошо, около 4 минут. 4.15, ребят. 4, Все, э, и введем. По... Эй, Эй, Жень, 4.15. Одним кадром. Одним кадром. Извините, это 4 минуты. Я сделаю сканишот. Ставлю видео для тех, кто не верит. Все. Всем спасибо. Всем пока. Я сейчас пойду убираться. Ну не убираться, а там делать дела. Короче, всем пока.